Кто-нибудь хочет заняться со мной фристайлом? т Тетри арена уже в маркетах? Ну, тогда в бой. Не прячьтесь, я вас везде найду. Можете начать бегать. сегодня прям в ударе! Yeah, Тебе от меня не скрыться! Go. Перевод и дубляж «Зона Гейм» — канал о мобильных играх. Подпишись! Специально для Т3-арена в СНГ. Ссылка на Дискорд под видео.